Всем привет, с вами снова я. И сегодня я с подругой разговаривала, и она мне говорит, снимай дальше свои видео. Я говорю, да смысл, я хотела просто забить на это и перестать снимать. Она просто сказала то, что вдруг ты станешь знаменитый Я сказала, да навряд ли, и я как-то на это даже не надеюсь, честно. Но буду стараться, если что, вам понравится. И.. Я больше не буду снимать видео про советы, поэтому, если что, пишите мне в комментарии, что мне надо заснять, потому что советы мои вам лучше не воспринимать, так как просто надо это вытерпеть, все, что с вами произошло, и потом будет намного лучше. Сейчас у меня наладилась жизнь после всего, что со мной случилось, и, честно говоря, я этому рада. Поэтому вам я советую тоже пережить, и не надо ничего исправлять. Так будет просто лучше. Ну всем спасибо, пока. Пишите в комментарии. Если вдруг понравилось мое видео, ставьте палец вверх. И всем бай-бай.